Всем здравствуйте! Мы в медиастудии. У нас в гостях Азад Газизов, первый вице-президент опоры России. И мы коротко поговорим, а после того, как спикер выступил, о некоторых мерах господдержки, которые сейчас предлагают государство предпринимателям. Азат, один из вопросов, который сейчас задали нам слушатели, попросили повторить еще раз название сайта, который вы в конце выступления сказали, потому что люди хотят записать, зафиксировать все возможности. Ну, э, э, на самом деле э, речь шла э, о том, что э, крайне важно сейчас роль сообществ. И э, я сам, э, помимо, ну, скажем так, общественной работы, то есть у меня специализация – это формирование сообществ. То есть mm -hmm. я занимаюсь просто этим почти 20 лет, то есть международный опыт. И я людям дал подсказку, если им интересно, статьи, э, где э, находится, вот, э, скажем так, дополнительная информация. Это просто личный сайт, это там даже не коммерция, газизов.рф или от gazeta.ru, ну в зависимости откуда заходят, ну это уже второй раз просто вопрос задают, да, то есть интересно просто получилось, неожиданно для меня на самом деле. И значит еще прозвучал вопрос, где можно посмотреть презентации, о которых сейчас рассказывал спикер. Значит, у нас есть телеграм-канал синерджи лайв, это канал именно этого форума, и на нем будут выложены все презентации всех сегодняшних спикеров. Добро пожаловать, заходите, подписывайтесь. Ну или а, прям сейчас, если да. э, канал «Антикризис», это тоже опорский канал, там эта презентация висит. «Антикризис». «Антикризис», просто, да, набираешь отлично. Нет, просто «Телеграм-канал». А, Анти... «Телеграм-канал». Да, «Антикризис». А, да. Азат, сколько сейчас в Российской Федерации предпринимателей? Ну, считается, в принципе, 6 миллионов, ну 5-800. А в процентном соотношении от количества населения примерно? Ну, мы считаем это как 8%, наверное. 8%. Слушайте, брать... получается, это, 103, этот показатель... 10, сейчас... Так, это 4, 4%. 4%, да? Этот показатель, он увеличился за последние 3-5 лет? Вы знаете, статистика, ну, когда вот идет попытка оценки роли предпринимательства, да... Тут два момента. С одной стороны, рассматривается количество занятых, да. понимаете, да, то есть угу. это цифра там до 25 миллионов, с другой стороны, непосредственно количество, вот то по данным ФНС, то, что идет, это количество ООО и П, угу. понимаете, сейчас еще добавился один фактор, это самозанятые, да. то есть самозанятые, на самом деле ну, достаточно сложная категория, я сам в свое время очень сильно эту тему, как говорится, защищал и на площадке ОНФ делал, там суть получается какая, то что у нас еще существует до сих пор огромный сектор серого бизнеса. И крайне важно было вытащить людей, вот, чтобы они имели какие-то гарантии. То есть, поэтому это уникальный опыт по самозанятым, который экспериментом называется. да. То есть, он уже сейчас он на 10 лет был принят. И сейчас количество там миллионами получается. Mm -hmm. Вот поэтому, если мы касаемся всех блоков, которые вы вопрос задали, да, то есть здесь нужно понимать вот три фактора. То есть, это непосредственно по данным ФНС, это ОИП который делится, в свою очередь, на микро, малый и средний бизнес. Дальше, количество занятых в этом, да, то есть, и э, самозанятых. И третий фактор, который всегда смотрят, это доля ВВП. То есть, вот, но ну, многие годы, к чему там и президент призывал, и вот нацпроект по малому среднему бизнесу, то, что развивалось, это речь шла о том, что все-таки мы застряли на цифре 20%, и даже по прошлому году, я не помню, по-моему, мы упали до 18% было. Вот. То есть крайне важно, как в других странах, зарубежных, да, то есть поднять эту долю до 40-50%, до чтобы получить некую устойчивость. Азат, а зато сейчас вот, можно, я да, уточню. Факты. Вот у нас же... Есть... Сейчас ну, это же факт, да, что часть компаний закрывают свои предприятия, да. выходят из бизнеса. И получается, что очень много людей выходят ну, в свободное поле. Да? Среди них есть какая-то уже, может быть, статистика? Сколько из них становятся самозанятыми предпринимателями? Вы имеете в виду те люди, ну, которые... которые были в найме? Да. Они сейчас свободны, посмотрели по сторонам, работы, может быть, кто-то себе не нашел, и они, например, решили, не начать ли мне какой-то бизнес. Вы знаете, можно только косвенно, в принципе, смотреть. Например, вот 6 миллионов до 5 миллионов 800, когда, в принципе, убавилось, там была статистика такая, прям до штучки не помню, но сам принцип. То есть 700 тысяч, по-моему... Так, миллион сто закрылось, семьсот тысяч открылось. Да? То mm -hmm. есть, это не какая-то стабильная цифра, с которой, в принципе, уходит. Поэтому вот эту цифру, которая именно показывает за год прирост, это как раз, в принципе, та цифра. То есть, ну, по прошлому году... Ну, понимаете, в чем дело? Тут мы скачем из одной неопределенности в другую. То была пандемия, да, то есть которая да, ударила да. по определенным э, секторам. Она, с одной стороны, э, очень мощно толкнула момент э, цифровизации и перехода, да, то, что у нас понадобилось там лет 20-25. Э, здесь мы прыгнули э, буквально за год, все стали, в принципе, понимать. Но, с другой стороны, она ударила э, по определенным секторам, которые были завязаны на э, оффлайне, да, то есть, именно непосредственно, которые, в принципе, работали э, с людьми, ну, скажем так, ВКонтакте. Вот. Только э, этот момент вроде как расшился, люди немножко адаптировались, прилетело следующее, да, тут вот, э, санкционное давление mm -hmm. там и так далее. Вот И причем, э, тут еще один фактор важно понимать, э, что случилось э, в момент пандемии. Почему э, решения правительства, э, именно то, что они сработали сообществом, э, были эффективны. Потому что э, мы всегда исходим из своего опыта. А когда случился вот этот пандемийный кризис, да, назовем его так, а там наложилось два, экономические и то, что карантинные ограничение. А последний раз такое было сто лет назад, в период испанки. Uh -huh. И, соответственно, те люди, которым... Все то же самое было. Карантины, там, э, ограничения, вообще все то же самое. Uh -huh. И э, поделиться опытом этих людей просто нет, они умерли. Ну, кто... И записок не оставили. И записок не оставили. Да. И поэтому все пришлось вот э, так, в принципе, э, делать по идее с нуля. Поэтому мы находимся э, в момент э, величайшей трансформации, на самом деле. То есть э, сыпется идея глобализма. Да? То есть э, опять э, возникают вопросы еще до санкционных этих вещей. То есть это национального суверенитета, по товарам, там, по выстраиванию цепочек совершенно по-другому происходит. Поэтому вообще не очень понятно. И малый и средний бизнес, конечно, я уже сегодня об этом сказал. Он, если к нему начать все-таки относиться как к социальной единице, что он выполняет задачу социальную по увеличению людей, чтобы они не шли так очень примитивно на биржу труда, а чтобы они непосредственно там занимали и так далее, то вот этот вектор, NEP2, так называемый его, Продвигали еще два года назад. Да. Да? То есть, именно изменить парадигмы, изменить взгляд, конечно, это было бы для России очень большое достижение. Потому что mm -hmm. люди, что такое предприниматель? Он обеспечивает себя, свою семью и своих работников. То есть, понимаете, все, эти люди не нуждаются в опеке государства. То есть, а что сейчас государству надо, чтобы снять с него нагрузку, чтобы она могла заниматься главным? Ну да, вещами? это вопрос такой, на самом деле, то есть, если ты предприниматель, то есть, ты человек, который предпринимает, у тебя есть идеи, ты хочешь воплотить, заработать на этом денег, и, может быть, если у тебя есть высокие идеи помочь своей стране, как бы, стать более сильной экономически, да, то зачем тебе нужна помощь государства, как бы, это вот на западе такой вопрос как бы как вы в россии помогаете предпринимателям то да, конечно предприниматель зачем вам помогать а вы понимаете что это не всегда было когда начинался мы начинали бизнес в 90-х годах это какая-то вообще экзотика о чем речь да. поддержка поддержка отраслей может быть понимаете вот это в принципе крайне важно то есть то что вот сейчас сделали с айтишниками это абсолютно государственное решение то есть как в свое время сделала турция да вы знаете что Турция являлась одним из поставщиков муки для знаменитых французских булочек. А зерно, оно было российское. Как они сделали? Они не точно помогали, а начали давать субсидии на строительство мельниц. Понимаете, mm -hmm. то есть они целую отрасль mm -hmm. запустили. Вот они запустили отрасль, люди стали строить эти мельницы и так далее, а все остальное само, в принципе, наладилось. То есть государство должно помогать вот таким глобальным вещами, именно поддержкой там отрасли. Те же производственники, да, вот сейчас вот вопрос станет в очередной раз импортозамещение очень многих, в принципе, товаров и так далее. У нас большая страна, богатая ресурсами, мозгами, самое главное, да. То есть, ну, почему бы, как говорится... Ну, да, да, да. Азат, скажите, пожалуйста, а видите ли вы, что а, импортозамещение в тех сферах, из которых вот уже ушли а, западные гиганты, а, оно у нас а, начало себя как-то проявлять, что что-то происходит в этом вопросе? Вы знаете, полной картины еще пока нет, и предприниматель все-таки это рациональный человек, он пока до конца не припрет к стенке, он, в не будет. Сейчас люди заняты тем, что переформатируют логистической цепочкой. То есть, или совсем там меняют производство, например, на Юго-Восточную Азию, да, то есть, да. например, с Европой, или через какие-то дружественные страны uh -huh. выстраивают вот эту цепочку, чтобы uh -huh. можно было с Европы, в принципе, поставлять. То есть, если вот эти гипотезы все отработают, вот это все, в принципе, пройдет, и потом уже вопрос станет импортозамещением. Ну, к сожалению, тут такой момент, то, что э, высокотехнологические э, импортозамещение, конечно, требует э, и государственной поддержки, и достаточно длительного времени. Вот этот фактор, которым мы столкнемся, но с другой стороны, э, ну это шестой кризис, ну, каждый раз uh -huh. что-то придумали, я думаю, и здесь, в принципе, мы решения, <решения> найдем какие-то. Азат, вот еще, значит, вопрос: а какая сейчас к вам приходит обратная связь от предпринимателей? Потому что ну, мы знаем и слышим там и в радио новостях каких-нибудь деловых станций, что предприниматели иногда говорят, нас не слышат, мы даем конкретные а, идеи, а реакция медленно или никакая вообще? Вы получаете обратную связь и как быстро государство реагирует? — Последние вот меры, которые сегодня презентация, в принципе, говорил, были вещи, которые мы продвигали по, по несколько лет, по 2-3 года, да, uh -huh. то есть есть вообще принципиальные революционные вещи, которые сейчас обсуждаются, это как амнистия да, uh -huh. для предпринимателей, то есть это… — суть? суть в том, чтобы выпустить людей по нетяжелым статьям, которые связаны с экономическим преступлением, потому что они нужны родине и, ну, почему человек... Они который... уточки не смотают в ту же секунду? Да, ну, нет, конечно, понимаете, а куда сматывать-то? Это тоже, кстати, очень большой вопрос, потому что, когда я говорю, что мир сильно изменился, никак не ожидали то, что помимо таких ну, экономических санкций, еще что-то, да, то есть появится вот за счет вот этой пропаганды момент русофобии, да, угу, то есть да. И это стало таким достаточно серьезным моментом, в принципе, для людей, то есть особо -то нас там где то и не ждут. Так вот, насчет того, что слышат или не слышат. Естественно, правительство исходит и с точки зрения там, бюджета, с точки зрения именно рациональности принятия решений, но многие вещи, вот тот же эквайринг, да, то есть с Центробанком, сколько, в принципе, разговаривали, да, пусть не на все области, но снизили там до одного процента, да, то есть доходил до двух с половиной процентов. Вот, то есть, тот же НДС для туристической отрасли и так далее. Ну, много-много чего, да, то есть, вот оно идет. То есть, вот сейчас, по сравнению с тем, что было, предложения залетают гораздо быстрее, оперативнее, и их гораздо чаще рассматривают и в разы больше принимают для работы. Угу. Вот так. Я вот прочитал недавно на сайте корпорации мало-среднего бизнеса, что запущен какой-то проект. Называется выращивание. То есть он комплексный какой-то. Вы в, в курсе этого проекта можете немножко объяснить, в чем суть его? Ну, выращивание. Вы знаете, у нас очень странный закон о госзакупках. Надо с этого начать. И когда мы продвигали идею о том, что у нас очень большая доля государственного капитализма, да, государственных корпораций. Mm -hmm. И мы продвигали идею то, что э, необходимо, э, чтобы доля малого и среднего бизнеса в госзакупках, в принципе, э, была достаточно существенная. Почему? Потому что у малого и среднего бизнеса э, есть э, в условиях падения покупать способности населения есть два крупных источника. Первый – это государственные деньги, второй – это импорт это касается значит государственных денег госзакупки но тут столкнулись там подняли доли я не помню до 20 процентов по моему обязали но столкнулись с чем корпорации говорят мы готовы ладно готовы покупать но они не дотягивают до наших требований потому что там у каждой корпорации но в силу высокой технологичности и так далее есть определенные требования которые предприятие малого и среднего бизнеса может просто не дотянуть поэтому была создан такой термин, и именно доращивание, выращивание до тех до норматив, да, да mm -hmm. стандартов. Но тут с другим столкнулись. Почему вот эти изменения в Госдуму, в принципе, вносили? То, что ФАС, если они занимаются каким-то предприятием, ФАС говорит, а почему вы оказываете им преимущество? То есть, теперь госкорпорации попали по той ситуации, если ты помогаешь доросать до стандартов, то ты вроде как нарушитель и так далее. И поэтому принято было то, что компании, да, участвуют на общих условиях, но перед этим корпорации имеют право помогать там финансово, методически, там еще что-то именно компаниям, чтобы они, как вы уже правильно сказали, они шли, росли до определенных стандартов. Вот недавно в России ввели мораторий на возбуждение дел о банкротстве для предпринимателей. Что это значит для бизнеса? Ну, знаете, спокойнее просто будет. То есть это, это лишняя стрессовая ситуация. То есть и когда, ну как то в прямом эфире выразить, а, нечистоплотно ага. могут использовать данный инструмент. Uh -huh. вот. И да. для этого, то есть сейчас у предпринимателей и так много там главных болей, чтобы еще тратить время, чтобы в принципе, отбиваться вот на вот эти вещи. Да, сейчас очень активно пропагандируется помощь, такая мера государства, да, как льготное кредитование и зонтичное кредитование предпринимателей. И много говорится о том, что есть система одного окна. Что это за система одного окна? Куда предпринимателю идти? В корпорацию МСП, в опору России, в МФЦ или еще куда-то, в центр мой бизнес, куда идти предпринимателю? Вы знаете как? Стандартная схема работает, идут, смотрят по списку уполномоченной банки, и идут непосредственно, собственно, в этот банк. То есть то через банк коммерческий, работа, любой, да, да. можно получить вот этот вот. Ну, не доступ. любой, а те, которые в списке уполномочий, вот, которые предоставляют uh -huh. вот это льготное кредитование. Корпорация МСП провела, в принципе, эксперимент по зоночному кредитованию. Он получился, в принципе, очень успешный, хорошая платформа у них сейчас они, в принципе, отработали такой Александр Цаевич, такую свежую струю, в принципе, сделал. Mm -hmm. вот. Можно туда обратиться, они, в принципе, просто помогут куда пойти. То есть создана некая платформа, как раз таки, которая на сайте корпорации, которая, в принципе, собственно, mm -hmm. и помогает. Ну вот смотрите, я почему сегодня длинный, методичный, не зачитывал меры поддержки. Потому что их действительно стало очень много, много и они стали правда. специфические. Да. Да? То есть, зависит от области, читать, например, для, там, по сельковски с остальным будет это ну, как-то не очень актуально. Угу. Поэтому э, есть несколько вещей. Это корпорация МСП, где все списки, вот я уже про наш канал сказал, антикриз. там вот эти наши меры поддержки. Потом есть правительство РФ, тоже телеграм-канал, куда они перешли, где все меры поддержки mm -hmm. у них на сайте. Mm -hmm. То есть сейчас в двух-трех местах происходит, это очень логично, концентрация информации о мерах поддержки. То есть и э, беспрецедентная ситуация, на самом деле, ты как в супермаркете можешь, в принципе, смотреть, что, в принципе, тебе подходит. Некоторые вещи люди даже, в принципе, не осознают, да, это мораторий на проверки, да, uh -huh, то есть uh -huh. это то, что... На, э, всех, МВД не может да, возбуждать э, mm. дело без налоговой, yeah. да, то есть тоже многие годы это все пробивали и так далее. Люди даже в принципе, об этом в принципе, не знают. Ну, стало хорошо, а почему-то хорошо. Ну не, да, да, да, да, да, да. Энергия космоса, наверное, yeah, да, хорошо побагла. Азат, еще вот вы сказали, что вы занимаетесь, специализируетесь на сообществах. Сейчас такое время, когда почти поэтично так в рифму получается общество нуждается в сообществах. Потому что особенно после пандемийный период это очень важно. Можете как-то, не знаю, просто и коротко пояснить, что за сообщество, кто туда может вступить и что это дает? То есть... Глубоко от Хоффера, от «Американского философа» не начинаем. Да, то есть повыше. Хорошо. Значит, что такое сообщество? Сообщество объединяет людей. Это совместное общество. То есть любое общество, где тебя интересует, в смысле, есть твои единомышленники. Я очень утрированно. Крупными мазками разделяются партии. Это другое у партии потому что конечная цель это захват власти там цивилизованным там путем и контроль над ресурсами mm -hmm. как бы ни было в любой точке мира а общество общественная организация это она популяризирует свой образ жизни и продвигает интерес своих членов а это может быть Общественная организация, это могут быть клубы по интересам, это могут быть спортивные клубы, это 10 человек каждую пятницу собираются в бане, да, uh -huh. то есть это все будет, в принципе, сообщество. Характеризуется тремя основными платформами, ради чего люди, в принципе, это идут. Если это общественная организация, то у ней добавляется платформа защиты интересов своих членов. И... У клубов это, значит, платформа коммуникации и платформа развития своих членов. То есть, у общественной организации все три платформы, uh -huh. у клуба только две. Uh -huh. а платформа коммуникации и так далее. Вот, соответственно, как я уже сказал, в кризис востребованы всегда четыре темы. То есть это э, идет, это личные финансы человек интересует, из там ста или больше тем, то остаются, в принципе, 4 такие основные. Это личные финансы, что с его деньгами будет, как развивается его бизнес, э, в какую сторону двигается бизнес, дальше это психология и эзотерика. Психология ⁇ это саморазвитие имеется в виду. Там, да, знаете, э, э, на самом деле я бы даже дальше коснулся эзотерика, говорят, ну это точно не про нас, ничего подобного. Люди любят слушать прогноз, а что будет да. и так далее. Это та же самое, ну, да. только это биржу аналитики. Ага, ага. А психология тоже предприниматель очень не любит, я что там, псих и так далее, платформа коммуникации. В тот момент, когда ты общаешься с человеком, ты понимаешь, что эта проблема не твоя, она еще у кого-то существует, ты снимаешь себе моральный зажим. Да, okay. То есть тебе становится, в принципе, легче, и у тебя мозг начинает работать в нужном направлении для разрешения тех точек кризиса, то есть создания адекватных условий для ведения там, бизнеса в условиях неопределенности. Поэтому, когда я говорю сообщество, ну, понятно, я представляю опор, но у меня также есть бизнес-клубы, да, то есть есть онлайн-клуб, обычный клуб. То есть и везде вот этот формат как раз-таки люди становятся сильнее. Понимаете? Объединяю себя. Да, на... да, не оставаться одному. Ну, это... то есть, я, извините, пожалуйста, что превью. вы этими сообществами занимаетесь не только по личной инициативе, но и от имени опоры, да? Правильно ну, я понимаю? Ну, знаете как, нет, немножко глубже, я я прорабатывал и создал запатентованную модель оценка критериев эффективности сообщества. Mm -hmm. То есть я читаю э, семинары, сейчас курс в РАНХИКСе готовлю. По, э, значит, первое, это по созданию специалистов по формированию сообществ. Это те люди, которые mm -hmm. могут быть исполнительными директорами mm -hmm. и так далее. Вот это сейчас у нас на выходе. Я читаю э, по России семинары по социальному капиталу. То есть, какая монетизация социального капитала, как он формируется, как, в принципе, нужно сделать. И третий блок – это критерии эффективности. То есть, понимаете, сообщество у нас частенько… — Просто очень интересная тема. Есть две минуты у меня? — Да. — Хорошо. Значит, смотрите, вот сообщество, общественник, у нас очень снисходительное отношение, даже есть, иногда негативное в обществе. Я разобрался, почему. Точно так же, как предпринимателю. Это шлейф постсоветской действительности. Тогда общественника, предпринимателя не было, был спекулянт, барыга и так далее. И вот этот шлейф, еще спасибо нашему телевидению, который представляет образ предпринимателя, какой-то полукриминальный тип, угу. там, джипе, там, и так далее. То же самое с общественником. Кто у нас был общественник? Это или был дружинник, это или был э, комсомол, или ДОСАВ, то есть везде добровольно-принудительное. И когда э, человек говорит, что общественник, то вот этот шлейф, э, то, что человек с здравом уме за свой счет тратит время и деньги Прожектер. на общественное благо, да. это, в принципе, не может. А общественное благо, это социологический uh -huh. термин, который имеет э, термин еще эффект безбилетника. То есть общественное благо это для всех, а эффект безбилетника, это люди пользуются тем, что другие создали, ничего, в принципе, не вкладывая. Уф, это вот Прям очень тезисно вот этот базовый момент. И тогда, если мы опускаемся на уровень, соответственно, что же такое сообщество, для сообщества получается крайне необходима некая объединяющая, в принципе, идея. Она может быть любая. То есть мы договариваемся, что нам всем нравится смотреть вечером на звезды. Мы собираемся тогда. Это общая идея. Это общая идея, которая, в принципе, продвигает, которая, в принципе, ну, в чем-то она развивает по идее человека. И поэтому мы не можем уйти от сообществ потому что у нас на генном уровне заложено, что мы социологические типы, э, социальные типы. Да, да, это понятно. Люди это социальное существо, конечно. Конечно. Да. конечно. И э, вот это просто э, нужно загонять в русло. И поэтому я разработал критерии эффективности работы mm -hmm. этих сообществ. Понимаете? То есть там такая достаточно стратсессия на 5-6 часов, где мы в принципе раскладываем, как сделать не просто сообщество, а чтобы оно выстрелило и максимальное количество mm -hmm. людей. Я сейчас покажу. Отвечайте, отвечаете, извините, я попробую задать уже в конце нашей беседы вопросы от читателей. А вы, пожалуйста, да расскажите про сообщество. Хорошо. То есть, получается, следующий момент. Если смотреть, что же такое сообщество, то есть три базовых критерия, которые люди тратят много сил и усилий, денег, время, но, в принципе, не соблюдают. Первый критерий – это информирование своих членов о своей деятельности элементарнейший критерий, его не выполняет 90%. Они что-то, в принципе, делают, а своим же людям, в принципе, об этом не рассказывают. Второе – это влияние на социально-политический ландшафт в своем регионе. То есть, это работа с медиа, это работа непосредственно с этими общественными советами, да, то есть, где все это, в принципе, можно делать. Ну и третий блок – это инфраструктура развития для своих членов. То есть представление каких-то базовых, в принципе, вещей, с помощью которых люди ощущают свою, там, ну, не знаю, коммуникацию, значимость и так далее. Mm -hmm. Вот каждый блок, в принципе, ну, где-то это разбор на 3-4 часа минимум, это первоначально. А какая-то есть, ну, ключевая или несколько ключевых площадок сообществ, куда можно было бы предпринимателям войти, зайти, потому что сейчас мы, в общем, как бы проговорили. Ну, про предпринимательство, значит, стали очень популярны клубы, в принципе, идут. Из больших таких федеральных организаций, это «Опор России еще ряд общественных организаций, но ну, есть совсем крупные, да, РСПП, например, там, uh -huh. ну, определенный уровень, там, торговая промышленность, она безусловно, очень уважаемый институт, но там ну, такое немножко государственное направление. А так, э, в основном, существуют региональные ассоциации, клубы и общая федеральная организация. А что касается работает, государственных, говорит, вот таких, общественных структур, они имеют м, как бы необходимость взносы платить им или нет, чтобы туда вступить? Ну, э, смотрите, возвращается базовым тезис общественной организации. Да, то есть, это то, что делается на вот, опор России. Частенько э, два фактора. Вы партия, и э, вы за те деньги, которые вам дает государство, оба-то если неверны. Это не партия, mm -hmm. мне mm -hmm. уже, я уже yeah. объяснил. И она существует на взнос своих членов. Mm -hmm. но, э, но если ты, вот смотрите, очень утрирую, да, вы э, решили э, обсуждать э, философию Канта в бане по пятницам хорошее дело отлично да. но на это надо скинуться Ну я понял но это же есть взнос Угу. То есть, ты же скидываешься не на то, чтобы кто-то на Мальдивы поехал, а чтобы тебе организовали вот это все, и твой, ваш протокол э, об обсуждении Канта вы потом могли вынести э, в другую баню, где женщины происходят, сказать, вот наше представительство. Да. Понимаете? То есть, поэтому тема взносов, она ну, такая ну, странная. Ну, да. не, на самом деле, ну, там вопрос странная. не про халяву, знаете, или там какую-то а, нехаляву. А это эффект безбилетника. Да, да, а, да, поймите, да. вот а, в общественных организациях, то есть, по блоку, есть социально активных людей всего 8 процентов в случае крайней опасности еще 15-20 процентов проявят активность, остальные ничего не будут проявлять. Но они пользуются, например, вот, там добились там, запрет на проверок. Да? то есть угу. это касается всех предпринимателей. Да. То есть у остальных создано общественное благо. Это результат деятельности общественной организации. То есть, ООО – это результат, это прибыль финансы. Общественная организация тоже есть свой продукт. Он называется общественное благо. Mm -hmm. И вот это общественное благо, оно, в принципе, пошло, по идее, на всех. Но с них же никто там не бегает, там денег не спрашивает. Ну, типа, да. да. Ну просто группа людей объединилась и решила это сделать. Так, у нас вот вопросы из аудитории. Больше это, наверное, похоже на пожелание. Здравствуйте. Одно из мер, одна из мер поддержки. Популяризируйте, пожалуйста, портал «Работа в России». Невозможно найти сотрудников бесплатным способом, а это был бы очень замечательный вариант. Ну, как идея, ну, да? Нет, ну, естественно, там можно, по идее, и все это поддерживать и так далее. Только мы же ведь уже за эти годы сколько уж убедились, бесплатно оно синоним, все-таки ну да? То есть некачественного. высокие как бы, позиции вряд ли можно, наверное, найти. Нет, Хотя я все... не пользовался, не знаю. Нет, а так, естественно, вот опять-таки, да, вот опять-таки, вот смотрите, вот чаты предпринимателей, знаю, вот Башкирский, угу. Ростовский, Крымский, Ульяновский. В каждом две с половиной, три с половиной тысячи человек. Но ну вступите в чат вступите в чат, разместите, там это разрешается, разместите там о себе там и так далее, активность э, проявите, подлежащий камень вода не течет, особенно сейчас, то есть немножко надо это, шевелиться. Окей, okay. ну что на этой прекрасной ноте о том, что люди должны двигаться, двигаться, не превращаться в камни, мы заканчиваем беседу с Азатом. Азат, огромное спасибо, все очень интересно ну, как сказать, перспективы будут хорошие, Конечно, кажется. конечно. Это шестой кризис, понимаете. Но в любом случае всегда, в принципе, проходили. То есть, ну, может, немножечко там умерим аппетит, и потом опять войдем в клею. То есть, ну, всякое было. Ничего, ничего страшного. Все, пройдем. Россия победит. Да. Спасибо. Да.